Нормальными в силу своего нездоровья um, overstep, violate, uh, переводите, переходить границы, личностные границы uh, дозволенного других людей. Когда я стримила на всяких там ивентах и он подходил ко мне, этот столкер, ненормальный. Ну ладно, да, такая, думаю, ну контент, ладно. Ну окей, объясню ему, что не так, вежливо объясню, что нет, спасибо, нет, нет, нет, нет, нет пожалуйста, нет, нет, мне неинтересно, я не хочу общаться, нет, спасибо. Вежливо несколько раз объяснила, потом думаю, ну ладно, буду игнорировать. Надо игнорировать это, потому что, ну не понимает, что в итоге пройдет. Прошло уже несколько лет. И теперь он не просто пришел ко мне снова без разрешения, без приглашения, но при этом он еще и разрисовал мне какой-то хуйней баллончиком дверь. При этом я не знаю даже, что еще там, я чувствую этот запах, потому что у меня вся квартира воняет через вот эти бетонные стены. Вот эту хуйту, которую он мне намазал на стенку, на, на мою дверь, у меня теперь все провонялось, я дышать не могу в своей собственной квартире. Это какой нужно быть, сука, эгоистичной тварью, чтобы приходить без приглашения к Ты, ты, ты, мой лучик, моего еще, мое счастье, ты мой воздух, я такой дышу Иди нахуй, блядь, иди нахуй, я дышать теперь не могу из-за тебя, сука Еще раз ты здесь появишься, тебя повяжут нахуй менты ты будешь... Потому что ты не понимаешь, что нужно уважать права других людей. Это мой дом. Это место, где я должна себя чувствовать в безопасности. Где если я не хочу кого-то видеть, сука, я закрываю дверь и никого не вижу. И я не буду спасителем твоей жизни. Я не смогу изменить твою жизнь, если нахуёвая, начинай работать сам на день. тебя, только оставь меня в покое. Смешно, что пиздец. Пойду в схуде.